Tonight, tonight. Я сейчас сегодня приехал в автоген Мотор с ребятам. Тут надо было классику настроить. Но с ней там все беда. Насос какой-то, дребедень там, все гидрики долбит. Насос походу стандартный на турбовой стоит. Что-то звуки какие-то странные. Но вот надо было еще. Гелика запустить как таковой. 111 мотор 2.8. Это рядная шестерка, ну, 12 клапаны по два клапана, соответственно, на цилиндр. Проблема была в датчике ФАС. Сейчас временное решение. Тут, короче, трамблер. На трамблере как бы прикрутили временно датчик ФАС от 8 клопа И на бегунке стоит э -э, вкручен винтик стальной вот а, у ребят э -э, что-то были какие-то проблемы там тоже непонятки а, сейчас э -э, все сделали все оказалось все банально просто винтик который был вкручен причем не ребята его вкручивали а владелец походу он не магнитный был то ли он латунный то ли из нержи то ли что-то такое но то Ребят там мутили что-то с датчиком фаса, один-второй ставили, перепиновывали что-то э, по факту как бы разобрались, сейчас перепиновали как надо, э, пробником проводим, э, ну то есть подключили, металлическим что-нибудь проводим, все работает, а этот винтичек нифига не работал. Ну в общем запустили, сейчас пытаюсь прогреть все это дело. Радок холостует, уже что-то 8 этих шагов уперся регулятор. Ну, это ладно, будем смотреть. Ну, по крайней мере, все работает. Тут все как бы не собрано ничего. Вот такой вот телек старый. Постой что-то гуляет оно. А, да, смесь сейчас не шагала. Что-то смесь колеблется. Что вот, Здесь. сейчас выровняли, это я там лоханулся, у меня смесь прыгала. Сейчас все нормально, плюс дроссель чуть-чуть призакрыли винтиком, потому что слишком мало шагов колостого хода было. Сейчас колостой 750 оборотов стоит. Выставили, регулятор нормально встает, 750 держит, шагов где-то в районе 30. И вот Женя сейчас пробует... На коробке да, на, да. на тормозе и коробка как бы коробка автоматная да. но ничего не глохо все нормально все четненько держит да. ну, в принципе тут у этого моторе дуры и дури дофига он здоровенный тяжелый и очень моментный так что все отлично работает никаких проблем нету а? Масленка горит на хвосте. Это Кроме, да Голова голова? То есть голова конченная, там кулаки квадратные Из-за этого так громко работают Ну понятно, так он делать и будет его Да, да. А, Ну понятно, я и думаю, что-то шумит -то. Так что все работает, все отлично В общем Как обычно Всем пока и до новых встреч